Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о коридоре затмений, который начнется с 25 октября и будет длиться до 8 ноября 2022 года. Период достаточно сложный, нелегкий. Многие будут проходить сложные трансформационные процессы и в это время очень важно подстраиваться под текущую ситуацию. А в плане того, чтобы что-то начинать новое, то это не очень хорошая затея, потому что этот, этот коридор будет проходить по оси Скорпион-Телец, оба знака фиксированных, и оба связаны с постоянными энергиями, связаны с финансовой системой, связаны с трансформациями, и очень тяжело будут ощущаться теми, кто имеет личные планеты в этих знаках. Ну Понятно, что по Солнцу это скорпионы, тельцы. Также будут сложности у водолев и львов. И у тех, кто имеет личные планеты в этих знаках, я сейчас расскажу чуть подробнее. Значит, 25 числа солнечное затмение состоится во втором градусе скорпиона. Сейчас на него посмотрим. Значит, оно состоится... В 10.49 по Гринвичу. И оно будет интересно тем, что будет соединение с Венерой, которая будет находиться в Скорпионе. Вот как это выглядит. И при этом параллельно будет еще и образовывать квадрат. Марс уже становится стационарным. Что говорит о том, что события могут сопровождаться сильным напряжением. В это время могут оказываться в центре внимания неподатливые задачи, ключевые процессы будут связаны с вопросами выживания. В плюсе это время позволит нам расчистить какие-то пути, дороги для того, чтобы как-то правильно реагировать на вызовы жизни, и освободиться от чего-то ненужного. Также на первый, на первый план могут выйти темы заработка, управления бюджетом, проблемы с распоряжением совместным с имуществом, также темы вкладов, инвестиций, задолженностей и финансовых обязательств. Начатое в этот период дело, рассчитанное на рост и развитие, может не получить желаемого продолжения. Поэтому лучше ну, ничего особо важного не начинать. Солнечные затмения, как правило, открывают в жизни некий новый этап. И выдвигает на первый план дела, требующие неотложного внимания. Приносят начало чего-то нового. На горизонте могут появиться какие-то, ну вы можете увидеть какие-то новые перспективы. Что-то начнет старое утрачивать. Для вас свою важность, а вот что-то новое наоборот, появится. Солнечное затмение дает импульс, который может ощущаться в наших делах в течение нескольких лет. Поглощение света делает этот период очень напряженным и неопределенным, непредсказуемым вот то, что скрыто, оно станет ясным в течение некоторого времени. Собственно, поэтому и не стоит браться за новые проекты, делать окончательный выбор и принимать на себя какие-то определенные обязательства. 8 ноября состоится лунное затмение в 16 градусе Тельца. Выглядит оно будет еще более кормичнее, поскольку здесь будет соединение и Меркурия, и Солнца и плюс еще Лунный с Ураном, все это дело с кармическими узлами, и вершиной будет сходиться на Сатурне, который сейчас является очень главным действующим лицом происходящих в мире событий. Чем же отличается лунное затмение от солнечного? Если солнечное это начало какого-то нового этапа, то лунное это наоборот закрытие чего-то старого. Это кризис, в результате которого что-то будет кардинально меняться. Это время, когда на первый план выносятся вопросы, связанные с конфликтами и юридическими вопросами. Оно является наиболее критичным, публичным и раскрывает информацию, которая долгое время была скрыта. Информация распространяется мгновенно, достигая... Общественного достояния. Если вы были заняты поисками кого-то или чего-то, лунное затмение – самое время это найти или в этом разобраться. Оно может принести долгожданную встречу или положить конец давно назревавшему разрыву. Это время также публичных конфликтов или, наоборот, воссоединения. То, что будет разрушено в этот период, с трудом будет подлежать восстановлению. Наиболее авторитетные астрологи, которые занимаются мунданной мировой астрологией, считают, что лунные затмения, ну, в частности и солнечные, оказывают более значимое и интригующее значение на мировые события, особенно на мировых лидеров. День затмения, проходящая через определенные территории, указывает на страны, которые будут связаны с общими историческими процессами. Затмение – это не единовременный факт, а точка отсчета, включающая определенную историческую программу. Она фокусирует энергию всех планет и держит под своей властью большие группы людей в течение достаточно длительного периода. Например, Чарльз Эмерсон показал, что видимый путь затмения предшествующего рождению будущего лидера указывает регион на Земле, где наиболее сильно ощутится его внимание». Давайте же посмотрим, где оно будет наблюдаться, в каких странах. Ну вот здесь уже нарисовано приблизительно. Значит, 25 октября частное солнечное затмение от 124 сараса будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, Центральной Азии и Западной Сибири на Востоке Африки, также северо-восточной части Атлантического океана, в той части Северного ледовитого океана, что омывает Скандинавский полуостров и северо-запад России, северо-западную часть акватории Индийского океана. Затмение начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Наибольшая фаза частного затмения будет зарегистрирована в России в Ханты-Мансийском автономном округе Югра. Ближайший крупный город к месту наблюдения Нижневартовск. Частное затмение будет видно в 89 странах и зависимых территориях. Это затмение является повторением через Сарас частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Можно вспомнить, какие были события после этого затмения. Следующее затмение данного Сараса произойдет 4 ноября 2040 года. По поводу лунного затмения. Значит, читаем. Второе полное лунное затмение произойдет через центр тени Земли. Событие будет видно в Северной и Южной Америке, над Тихим океаном, в Австралии и в части Азии. Значит, мы по-солнечному можем сказать, что максимально события затронут Европу, Азию и территорию России. Особенно Сибирь. Что-то там начнет отмирать старое и что-то будет строиться или пытаться начинаться новое. Если говорить о конкретном человеке, то год, в который приходится день рождения на затмение, приносит очень важные изменения в жизни. Особенно ярко проявляется судьба политиков и публичных людей. Астрологическая статистика говорит о том, что затмение, приходящееся на день рождения, в равной степени приносит как благоприятные, так и негативные изменения. Это может быть переезд, развод, замужество, получение научной степени или творческого звания, а также изменения в составе семьи. Да, еще очень важный момент который бы мне хотелось объяснить, что иногда коридоры затмений, они бывают по-разному. Начинаются с лунного, заканчиваются солнечным, либо же, как сейчас, начнется солнечным, закончится лунным. Вот если такое происходит, это говорит о том, что то, что будет заложено в начале цикла, неизбежно проявится во время следующего лунного затмения. Новые сознательные установки получит реализацию или отрицание в ситуациях, которые определят следующий жизненный этап. Это может быть время важного выбора и судьбоносных решений. Ну, то, что фаворитами каких-либо изменений будут скорпионы, в этом даже не приходится сомневаться, поскольку часть планеты уже будет находиться. В самом знаке, хорошо, что здесь будет Венера, она может смягчить различные негативные обстоятельства, которые могут быть связаны с этими изменениями, трансформациями, но дай Бог, чтобы это были какие-то благоприятные возможности в финансовой сфере и любовной в том, в том числе. Ну, судя по тому, что Венера все-таки в основном здесь будет формировать благоприятные аспекты, то шанс на это есть. Ну и понятно, что у тех, у кого во втором градусе, ну второй, третий, первый находятся личные планеты, это люди, которые рождены в начале знака Зодиака Скорпион и также имеют в начале в этих градусах какие-то Важные личные, ну, личные планеты, асцендент, например, вот в начале этого знака, Венера, Луна в том числе. Вы имеете шанс на то, чтобы кардинально изменить, обновить свою жизнь в этом году. Под напряжением продолжает находиться 4 седьмой дом. Это дом семьи, дом партнерства. Ну, здесь этот аспект говорит о большом... Желание свободы, независимости и желание ну, жить своей жизнью, поступать так, как ну, вам хочется. Может быть, даже прийти партнер, который будет достаточно упрямым, свободолюбивым. И не то, чтобы вам пришлось ему подчиняться, но это будет совершенно какой-то новый формат отношений. Плюс в том, что он будет финансово успешен, и ну, вам это наверняка может понравиться. И еще вариант, возможно, улучшение вашего материального состояния, положения, благодаря неким разрывам с людьми, которые уже отношения с которыми уже свое отжили. Благодаря их уходу из вашей жизни. Также максимально для вас остается актуальная тема, связанная с финансами, с долгами, получением этих долгов. И здесь идет еще любовная тематика и тема детей. Здесь тоже есть определенное напряжение, что-то будет, скорее всего, в этих сверх меняться. Кстати, крайне неблагоприятный период для зачатия. Здесь нехорошее. Аспекты для этого. Может быть, некоторое улучшение в плане работы, поскольку здесь здоровье в том числе Юпитер переходит в знак работы и имеет достаточно такие неплохие аспекты. Так, соединение, так, квадрат, квадрат, плутон, секстиль. Ну, ярких нету, но я думаю, некоторые улучшения может быть могут быть, ну, например, чего-то будет больше. Так, посмотрим, так, водолей, что здесь у вас? Здесь что-то связано с дружеской сферой, перемены в дружеском окружении, ну, скорее всего, видимо, какое-то ли окончание, может быть, у кого-то появится... Новые, новый формат сформируется взаимоотношений в коллективе, новый коллектив. Или же будет необходимость ставить тот коллектив, коллектив, который есть здесь и сейчас. И перейти в следующий. То есть один поменять на другой. Так, здесь раз, два, три, четыре. Причем интересно, что изменения могут, ну у вас вообще вот последних пару лет здесь кардинальные изменения в семье, и есть ощущение, что знаете, вы можете стать даже так немножко такими диктаторами, более требовательными, более решительными, может быть необходимость с кем-то или с чем-то расстаться или поменять что-то в, в самих взаимоотношениях, в их качестве, сделать их качественно другими изменения в финансовой сфере и вы знаете тут еще у вас просматривается так раз два три четыре пять есть указания на то что вам может быть не очень сильно нравится заниматься тем что вы делаете ну, в плане работы и могут быть некие такие конфликтные ситуации допустим если это женщина то конфликтные ситуации с мужчинами или же как-то вот по характеру они могут быть сложные или как-то связанные с такими сложными профессиями мужчины. Сложная у них деятельность, достаточно агрессивная. Идет естественный отбор вашим окружением. Вот для личной жизни не, пока неблагоприятное время. И под напряжением финансовая сфера остается пока еще будет знаете такое чувство, что вам нужно что-то менять то для того, чтобы изменить, например, свои свои возможности, связанные с доходами, то и кардинально нужно менять свое окружение. Вот так, наверное. Теперь по поводу львов. То есть я пока смотрю только фиксированные знаки, поскольку у вас здесь самые такие важные, самые сложные будут перемены значимые. Так, раз, два, три, четыре. У вас здесь изменения в плане семьи, так как было уже не будет, но слава богу, здесь Пенера будет помогать. Может быть, это будет начало какого-то нового уклада, связанного с вашей семьей, семейной жизнью. Может быть, это касаться даже вашей недвижимости, личного бизнеса, если вы сами им занимаетесь. Но здесь наконец-то грядут к вам благоприятные перемены. так. И здесь это у нас первый, двенадцатый, одиннадцатый, десятый. Да, благодаря каким-то очень важным кардинальным изменениям в вашей карьере. То есть, наконец-то грядет уже улучшение. В чем будет еще оставаться напряжение? Напряжение с, партнер, с партнером, партнерская сфера находится в таком состоянии, когда вы можете не получать от вашего партнера достаточной любви, достаточного внимания или может возникнуть необходимость быть где-то на расстоянии друг от друга. И здесь еще восьмой... Так, восьмой. Нежелательно, не то есть будут прорабатываться финансовые темы, нежелательно брать вообще ни в коем случае не брать в долг, тяжело будет отдавать эти деньги особенно друзьям и всему тому что связано с вашим ближайшим коллективом здесь идет сильная напряженная обстановка особенно с мужчинами потому что напряжение идет между марсом марс это как правило мужская энергия и знаете вот в результате каких-то неправильно принятых решений может быть каких-то сплетен и при, почему именно сплетен, потому что идет квадрат к нептуну, к ретро-нептуну в рыбах, то есть есть какие-то скрытые мотивы, никому не доверять, действуйте основываясь только лишь на собственной чутью, интуицию и можете, кстати, рассчитывать на своего партнера, на помощь от него. Теперь еще один главный у нас знак, это телец, от которого образуется куча всего в последнее время для него соответственно для тельцов сфера партнерства улучшается потому что скорпион для него это что-то новое возможно здесь два варианта или же трансформируется взаимоотношения с уже имеющимся партнером или могут быть предпосылки для того чтобы войти в партнерство с другим человеком и строить эти отношения совсем по-другому не так как с предыдущими то есть могут поменяться Какие-то установки в голове, какие-то взгляды, связанные с тем, вот как должно быть на самом деле, как должно быть правильно, чтобы эти отношения приносили обоим людям удовольствие и радость. Причем это касается не только личной жизни, но и бизнес-партнерства в том числе. Теперь, что у нас под напряжением? Так, Здесь у нас 7, так, 8, 9, 10 сфера карьера остается карьера да идет под необходимостью трансформации есть некоторые давления свыше нужно что-то менять так как было не будет но этот процесс уже давний вспомните что у вас было в начале марта и эта ситуация она сейчас может повторяться даже не повторяться а вот знаете возникнет понимание вот что нужно в этом что в этом нужно изменить может быть кто-то уволится может быть кто-то выберет совершенно другую сферу своей деятельности но то что будет что-то по-другому это точно еще здесь есть намек на некоторую зависимость от внешних обстоятельств и здесь по напряжению чувствуется так, 10, это восьмой получается. Нет, это 11. Возможно, что-то непонятное связано с вашим окружением. Вы плохо понимаете, что вокруг вас происходит, как нужно действовать. Финансовая сфера под большим напряжением. Ну вот, пока так. Это пока наши самые главные герои. Далее смотрим, что... Остальные знаки, они могут, кто смотрит по солнышку, то вы в меньшей степени уже будете чувствовать последствия этого затмения. Ну, так в общих чертах скажу хотя бы кого, что это касается. Давайте по очереди «Стрелец». Так, у вас тут какие-то мысли, что-то связано с тайными, может быть, больничками, какими-то заведениями закрытого типа – и так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, тема работы. Тема работы, тема здоровья. Вот здесь возможно понимание того, как нужно действовать дальше. Хорошо для тех, кто занят своими подсознательными поисками смысла жизни, того, как правильно поступать и правильно действовать. Вот здесь у вас, возможно, некоторые озарения. Хорошо для тех, кто вообще работает в сфере, связанной с секретными, с тайными психология так раз два три короткие поездки неблагоприятны в семье могут быть еще некоторые такие сложные ситуации с партнером отсутствие взаимопонимания но помните что это все временно это все на таком каком-то коротком бытовом уровне ну, максимум там пару месяцев это может занять затем это все рассосется даже не пару, чуть больше, сейчас скажу, ноябрь, декабрь, в, ян... в январе уйдет. Так, теперь, просто важно это время использовать, ну, с какой-то пользой для себя. Чему-то подучиться, уделить себе максимальное внимание, своему внутреннему росту, развитию, больше общаться с друзьями. Тем более, что для вас это не только 12, но еще, да, нет, 12 дом, все-таки, это тоже границу просто увидела. 12 дом максимально да, ну, какие-то скрытые процессы вот, могут вас порадовать что-то что свое можете делать какие-то свои дела личные которые не будете афишировать козероги значит что тут у нас у козерогов так для вас это тема друзей дружеского окружения какие-то изменения в связи с этим и Одиннадцатый, получается, пятый. Ну, видимо, что-то станет как-то по-другому, видоизменится. Сфера, связанная с хобби, с увлечениями, а также с детьми. То, что касается детей. Здесь есть шанс того, что пойдет что-то к лучшему. То есть перемены к лучшему пойдут. так Под напряжением материальная сфера остается и сфера, связанная с... Какими-то короткими поездками передвижениями рыбки рыбки так что у вас тут рыбки вы находитесь под воздействием розовых облаков есть некоторые сложности либо с мужчинами либо взаимоотношения с близкими родственниками но вы находитесь в отсутствии видения реальной ситуации абсолютно потому что особенно те которые вот уж нам в последней декаде рыб родились, потому что Нептун, он вам, конечно, не дает не дает. Ну, иметь светлую голову, светлые мысли. Так, что у вас здесь интересного? Для вас Скорпион связан со сферой, смотрим, двенадцать, по-моему, девятый, так, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, да, это девятый дом. Дальние дороги, путешествия, это эмиграция. Поскольку здесь Венера, то здесь, наверное, все-таки будет раскрываться больше любовная тема, а также тема, связанная с финансами. То есть могут быть какие-то изменения, связанные с личной сферой вашей жизни. Благоприятное время для того, чтобы что-то поменять в... Этих темах личная жизнь, деньги, личная жизнь, деньги, и хорошо, если будете иметь возможность это сделать либо будучи далеко от тех мест, где вы родились, либо иметь партнеров, которые являются иностранными гражданами. Также это еще указание на возможность что-то переосмыслить, поменять свою философию, поскольку девятый дом это еще и философия, и. Скорпион, он помогает что-то трансформировать по этим темам. Так, далее. Овен, овны. Так, для вас, Скорпион, это восьмой дом, дом изменений. Но здесь могут быть улучшения в плане финансовых каких-то тем. Могут быть возвраты долгов. Может быть, наоборот, получение каких-то долгожданных кредитов. Но напоминаю, что... Здесь, знаете, важно не сделать что-то новое, а вот как-то изменить свое отношение к этому или, например, отказаться или поменять источник. Если вам должны, то, скорее всего, что у вас будет возможность это вернуть. Но вот как-то, знаете, поменять свое отношение, сделать что-то по-другому, переосмыслить, касающиеся сферы данных тем. Теперь. Что еще тут у вас? Так, тайные враги, козни. Могут быть с их стороны продолжаться еще какие-то неприятные моменты. И, конечно же, что? Ну, больше, в принципе, ничего такого не вижу я. Единственное, что да, с друзьями. С друзьями что-то трудное, с коллективами. как-то, Или они на вас давят, или вы как-то держитесь в стороне от них. Ну, пока так. Теперь близнецы. Ну, близнецы, у вас тут, я уже рассказывала про ретроградный Марс, который будет у вас до середины января танцевать в вашем первом доме и будет, наталкивать вас на мысли, углубиться в какие-то свои внутренние, свою внутреннюю активную деятельность, работу над собой. Но ну, здесь будет очень вам интересно. Хорошо, смотрим, что у вас так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дом работы. Работа меняется, изменения в плане э, здоровья. Что-то вы по этим темам будете менять. Трансформировать, менять. Ну, скорее всего, здесь будет улучшение для вас. Теперь э, э, рак, рак. Так, пятый, по-моему. Здесь любовь, любовь, дети, увлечения. Тоже что-то тут вы для себя переосознаете вы, по этим темам. Так, так, 5, 6, 7, 8, 8. Могут быть некоторые опасные. Вообще, есть вероятность опасных ситуаций для вас сейчас особенно. На чужое что-то рассчитывать нет. Так, 9. Очень много загадок и неясностей. Связанных со всем, что издалека или находится далеко. Есть высокая вероятность обмана со стороны э, лиц, которые относятся к другой культуре и либо проживают в другой стране. По девам. Вот вы знаете, из всех мне как-то девы, кажется менее всего... Ну, не то чтобы пострадали а были менее подвержены различным изменениям значит здесь у вас будет больше возможностей договариваться но вы как-то тоже это будете делать по-другому может быть вы измените свою тактику в форме договора. кто-то может больше углубиться в вопросы там, собственного познание этого мира какие-то духовные вопросы вот как-то глубоко будете очень в это входить по скорпиону инсайты, озарения благоприятные какие-то короткие поездки общение могут быть какие-то небольшие там возможности для заработка например вести курсы или особенно если это вот касается тем скорпионих, все что связано с тайными, мистикой, с каким-то глубоким познанием, финансовыми вопросами. Ну, я думаю, что от вас, ваше финансовое положение, оно улучшится благодаря каким-то вот вашим новым видениям того, как это должно быть в будущем. И по.. На веса. Значит, весы. Ну, у вас это, соответственно, второй дом. Деньги. Денежки. Ну, опять же, либо возврат долгов, приход денег, подарочки. Полностью изменится ваше отношение к финансовой сфере. Так, два, три, два, три, четыре, пять, шесть. Так, по работе, по работе еще что-то такое непонятное под напряжением, но это такие главные энергии просто для вас смотрю. По детям тоже могут быть какие-то тоже сложные, с необходимостью, необходимость с чем-то примириться в жизни ваших детей или то, что касается вашей личной жизни то здесь, вот, знаете, некий холодок идет. Ну и снова напомню, что то, что было заложено в начале солнечного затмения, приведет к определенным решениям уже в момент лунного затмения к 8 ноября. Темы для этих изменений я уже обозначила, поэтому желаю всем, чтобы все у вас пошло прошло как можно а, глажень сложнее и все наши решения были правильными. До встречи в следующих прогнозах. Подписывайтесь, кому интересно. Пожалуйста, лайкайте и делитесь этим видео.